Сударь. Барышня, что это? Прошу прощения, сударня, но вам придется последовать за нами. Куда? Туда, где вас никто не обидит, где с вами будут обращаться, как с королевой. вам угодно, сударь? Мы всего лишь слабые беззащитные женщины. Все будет хорошо, сударыня. <etiquette> Убежать.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 Сударыня, вы у себя дома. Ваша служанка останется при вас. Если вам что-нибудь понадобится, постучите в дверь. Ваше желание тотчас будет исполнено. вы заметили? <свист> вы заметили, когда нас провожали сюда, мы поднялись только на пять ступенек. Да. Ну, значит, мы на первом этаже? Ну конечно. А что если. Если на окнах нет решеток? Ну да. Барышня, нет решеток. Идите ко мне. Себя так совсем изведете. Ну выпейте хоть чашку молока и съешьте булочку. Ну посмотрите, какая свежая. М -м. А пахнет? Ой, барышня. смотри. прибудет в замок Боже сегодня вечером. Но ваш друг появится под вашим окном с письмом от вашего отца до его прибытия. Записку сожгите. В камин. Входите. Сударь. Прочтите, и вы все узнаете. Но я не желаю читать письмо, не зная от кого оно. Сударь невольно делать все, что ей издумается. Мне приказано передать вам это послание, и я его оставляю. Если не благоволит, она его прочтет. Может быть, я прочту. Читай. Прекрасный Диане Демеридор, несчастный принц, пораженный в самое сердце вашей божественной красотой, навестит вас сегодня вечером в 10 часов дабы принести извинения за все, что он себе позволил по отношению к вам. Для его действий не может быть иного оправдания, кроме неодолимой любви, которую вы ему внушаете. Франсуа. Так я и думала. Бедный мой батюшка хотел меня спасти от преследований принца, и вот я попала в руки человека, от которого он пытался меня уберечь. Паршнина, ну не волнуйтесь, ведь у вас есть друг, который будет здесь раньше керцога. Да. Теперь, когда я понимаю, какой опасности я подвергаюсь, я могу рассчитывать только на этого друга. Ну, что ж, будем ждать. Наступила ночь, однако наши друзья не появлялись. сударыня может защитить честь Дианы де Меридор. Вы собираетесь нас увезти отсюда? Конечно. Я отвезу вас туда, где вас ждет отец. А где ждет мой отец? В Миридорском замке. О, сударь, если вы только говорите правду, но... но почему его нет с вами? Да потому что он не может сделать и шагу, без того, чтобы не стало известно, куда он направляется. А вы? Сударынь, я совсем другое дело. Я доверенное лицо принца. Но, сударь, если вы доверенное лицо принца, значит... Значит, я предаю его ради вас. Да, это так, сударыня. Я рискую своей жизнью ради спасения вашей чести. И, пожалуйста, прошу вас, имейте в виду, что каждая минута промедления грозит вам такой бедой, что вы даже не можете себе и помыслить. Ну вот, дождались. Если вы, не хотите в этом убедиться, взгляните на берег. Кто эти люди? Герцог Анджуйский со Свитой. Барышня, вы слышали? Решайтесь. Небом заклинаю вас, решайтесь, сутарыня. Господи, что же делать? Еще пять минут промедления, и все будет кончено. Барышня, ну что же вы? Ну неужели вы не понимаете? У нас нет другого выхода. Вы слышите, всадники уже въезжают во двор. Не ну, ну давай. Я езжу вас, удары. Вот Проходите вперед, садитесь. Осторожно. Живы ко мне. Опа. Так. Вот так. Господи, вуаль. Моя вуаль. Гертруда, помоги мне. Ее нужно достать. Не надо. Оставьте все как есть. Все правильно. Я правильно сделал, оставив вуаль. Но почему? Да потому что, увидев вуаль, принц подумает, что вы, спасая свою честь, покончили с собой. не может быть похоже они бежали черт побери где же они ну ваше высочество судя по всему они бежали неужели через окно ваше высочество вскрыните Подумает, что, спасая свою честь, вы покончили с собой. Меня поразили эти слова. Этот человек мог предвидеть даже такой страшный исход. Продолжайте, сударыня. Ради бога, продолжайте. Едва мы сошли на берег, как нам подбежали семь или восемь человек. Стременной подвел к нам двух лошадей. Граф посадил меня в седло и сам вскочил на коня. И мы, ни минуты, ни медли, понеслись галопом по лесной дороге. Ах. Граф, отпустите повод моего коня. Я умею ездить верхом. У вас пугливая лошадь. Она может понести или метнуться в сторону. Куда мы едем? Барышня! Барышня, меня увозят! Барышня! Ятруда! Сударь, почему Гертруда не едет с нами? Это необходимая предосторожность. Мы должны оставить два следа. На случай, если за нами, будет погоня Граф, куда мы едем? Весь Меридор там! Граф, остановите лошадей! Что вы себе позволяете? Так надо! как вы смеете? Отпустите меня неведленно! Отпустите меня! Отпустите меня! Прошу вас Сударыня, но ведь вы же сами добровольно поехали со мной! Но, сударь, вы обещали отвести меня к отцу! Да обещала, не отказываясь от этого, черт возьми! Но ведь я же был в безвыходном положении, сударыня! Я видел, что вы колебались, но у меня не было ни секунды времени, чтобы хоть что-нибудь объяснить вам! Ваши колебания могли погубить нас всех! Да неужели же вы, сударыня, хотите оказаться в руках того, кто может вас обесчестить? Поверьте же мне, что я выполняю волю вашего отца, и у меня есть этому неопровержимые доказательства. Вот оно! Если прочтя это письмо, вы, сударыня, захотите вернуться в Меридор, я не буду вам э, противоречить. Я сделаю так, как вы хотите. Вы будете вольны поступать по, по собственному желанию. Простите меня, сударыня. Я оставляю вас наедине с письмом вашего батюшки. Прошу вас. Я жду ваших приказаний. Избежать бесчастья только одним путем. Если выйдешь замуж нашего благородного друга, станешь графиней де Монсоро. Граф праве будет защищать, как законную супругу. Итак, я желаю, чтобы это про. Вы прочли письмо, сударыня? Да. И вы по-прежнему сомневаетесь в моем глубоком к вам уважении и предности? Сударь, письмо батюшки придало мне веру, которой мне не доставала. Что вы намерены делать? Я намерен отвезти вас в Париж, потому что только там вас можно надежно спрятать. А мой отец? Барон присоединится к нам сразу же после того, как исчезнет непосредственная опасность. Я готова принять ваше покровительство на трех условиях. Я слушаю вас. Первое. Верните мне Гертруду. Она уже здесь. Второе. Мы должны ехать в Париж отдельно друг от друга. Я и сам хотел предложить вам это, сударыня. Хотя бы для того, чтобы успокоить вашу подозрительность. И третье. Наше бракосочетание, которое я не считаю чем-то безотлагательным, состоится только в присутствии моего отца. О, сударыня, это мое самое горячее желание. Я надеюсь на то, что благословение вашего батюшки призовет на нас благословение небес. А в свою очередь, позвольте предложить вам несколько советов. Я слушаю вас. Пожалуйста, передвигайтесь только по ночам. По вполне понятным причинам. Я так и решила. И позвольте мне выбирать дороги, по которым вы будете ехать, и постоялые дворы, в которых вы будете останавливаться. Все эти меры предосторожности я принимаю для того, чтобы уберечь вас от преследований герцога Анжуйского. Сударь, в этом случае наши интересы совпадают. У меня нет ни малейших возражений против всего, что вы мне предлагаете. И, наконец, в Париже прошу вас поселиться в том доме, который я для вас выберу и устрою, несмотря на всю его скромность и уединение. Я хочу только одного. Жить укрытой от всех. Мне остается только выразить вам мое глубочайшее почтение, сударыня. Я пришлю к вам вашу служанку и займусь приготовлениями. Выполняйте ваши обещания. А я выполню свои. Господь, Ну, слава Богу! Гертруда, с тобой все в порядке? Да. Они даже казались очень любезными. А вы-то как? Ничего. Все хорошо. Я очень рада. <связывая> <связывая> ну, что ж. Вернув мне тебя, Раф выполнил первый пункт нашего договора. А теперь выполняет второй. Избавляет меня от своего общества. А вы еще здесь. Судары, я умоляю вас. Умоляю, не отсылайте меня, пока не расскажете мне все до конца. Не гоните, пока не скажете, чем я могу быть для вас полезен. Вообразите, что Господь Бог послал вам брата. И скажите этому брату, что он может сделать для своей сестры. Что же произошло дальше? Через несколько дней мы прибыли в Париж. Это здесь. Позвольте, я помогу вам, госпожа. Сударь, я могу только поблагодарить вас. Не беспокойтесь, сударь, мы щедро вознаграждены. Вот барышня, сказала мне Гертруда, граф до конца держит свое слово. К сожалению, да, ответила я. Но лучше бы он нарушил какое-нибудь свое обещание, и этим освободил бы меня от моих обязательств. Барышня, смотрите. Я замерла перед еще одним доказательством того, что мой отец видит во мне жену графа де Монсоро. Да, странный человек этот, господин де Монсоро. Да, сударь, весьма странный. Даже когда он изъяснялся мне в любви, казалось, он признается мне в ненависти. Я чувствую себя беззащитной перед его неистовой силой, перед его мрачным глубоким умом, который, кажется, способен все предвидеть. Труда сообщила, что мы живем в конце улицы Сент-Антуан, напротив Турнельского замка. Тот день прошел спокойно. А вечером, когда я собиралась сесть за стол, в дверь постучали. Сударыня, господин граф. Пусть войдет. Угу. Сударыня, позвольте узнать, все ли пункты нашего договора я выполнил в точности, как и обещал. Да, сударь, я вам весьма благодарна. В таком случае, позвольте мне нанести вам первый визит. Прошу вас. Видимо, должен вас огорчить, сударыня. Знаете ли вы, что вчера вечером в Париж прибыл герцог Анжуйский? Почему так скоро? Возможно, потому что никому неприятно находиться в тех местах, где, как тебе кажется, по твоей вине погибла женщина. Вы его видели после возвращения? Я только что от него. И что же он говорит? Пытается усомниться. В чем? В вашей смерти, сударыня. Но я думаю, вы его убедили. Я сделал все, что было в моих силах. Могу ли я написать отцу? Разумеется. Но письма могут быть перехвачены. А выходить на улицу мне тоже запрещено? Для вас нет никаких запретов, сударыня. Но должен вас предупредить, что за вами могут следить. Могу ли я посещать церковь хотя бы по воскресеньям? Самой удобной для вас будет церковь святой Екатерины. Вам нужно будет сделать всего несколько шагов, это напротив вашего дома через улицу. Однако в целях вашей безопасности я не стал бы делать этого. Заметьте, сударыня, что с моей стороны это совет, а не приказание. Благодарю вас, сударь. Позвольте мне откланяться, сударыня. Вы меня покидаете? Сударыня, я... Сударыня, я знаю, что вы меня не любите. Но я не могу позволить себе пользоваться тем положением, в котором вы оказались. Положением, при котором вы вынуждены принимать мое попечительство. Однако я не теряю надежды на то, что со временем мысль о замужестве со мной перестанет быть для вас тягостным наказанием. Сударь, я вижу всю деликатность вашего поведения и ценю ее. Вы правы. И я буду откровенно с вами, как и вы были со мной. Я все еще отношусь к вам с некоторым, предубеждением но надеюсь время все уладит я счастлив разделить с вами эту надежду сударыня благодарю вас. Много людей на улице Гертруда. Скоро начнется служба. Ну что с вами, барышня? С тех пор, как я себя помню, я ни разу не пропустила воскресного богослужения. А господин граф и не запрещал вам посещать его. Он просто просил вас быть осторожной. Он так печется о вас, так заботится. Мне страшно, Гертруда. Я боюсь его. Он охотник, он будто преследует меня, как мою бедную давну. Бог знает, что вы говорите, барышня. Господин граф любит вас. Это же он спас вас от герцога. Он влиятелен, богат, благодаря ему вы в Париже. А если вы выйдете за него замуж, вы будете представлены ко двору. А как вам пойдут больные платья, а? Ну что ж, бедной Диане остается только одно. Вручить себя Богу. Мою мантилью Гертруда. Мы идем в церковь. и его высочество, как всегда, задерживается. Ничего придет. Что вас так заинтересовало, сударь? Я увидел ангела. Здесь ангела? Угу. Это просто чья-то содержанка. Нет, дорогая Габриэль. Это благородная дама. Святая Пятница. Я хочу увидеть лицо этой красавицы. С чего вы взяли, что она красавица? Будь же благоразумный, сударь. Мы пришли сюда по делу. И речь идет о вашем будущем величии, а вы готовы броситься за первой попавшейся юбкой. Милая Габриэль, помолитесь за меня. Только не пропустите нашего друга, хорошо? Such <music> Простите, сударь. Ну что вы, сударь? Если бы случилось чудо, эти капли никогда не высохли на моем лице. Ну что с вами? Вы чем-то встревожены? Меня испугали и двое входа. Проводить вас, сударь, если вас не затруднит. М -м -м. Эти господа, кажется, сами идут сюда. ай ай яй яй яй яй Сударь, вы производите впечатление благородного господина, и так навязчиво представите к даме. Здравствуйте, кузен. Здравствуйте, кузен. Сир, ваше высочество, наконец-то вы встретились. Карета ждет вас. Я отвезу вас туда, где вы сможете переговорить, не опасаясь ничьих ушей. Ли вам ходить к мессе. Я вам ответил, что вы вольны в своих поступках. Но лучше бы вам было не выходить из дома. Вы мне не поверили. Случайно или по воле рока принц видел вас сегодня в церкви святой Екатерины, куда он явился на свидание с королем Наварским. Это правда, сударь. Но я не уверена, узнал ли он меня. Мне известно, что ваше сходство с женщиной, которая наплакивает, показалось ему поразительным. Я все же надеюсь, что он меня забыл. Я уверен, что нет, сударыня. Мужчина, который видел вас хотя бы раз, забыть уже не сможет. Поверьте мне. Я и сам пытался сделать это, но у меня ничего не вышло. А герцог человек упрямый и недобрый он попытается выяснить кто вы такая вы меня пугаете о нет сударыня я всего лишь говорю то что есть на самом деле ну что же делать сударыня вам хорошо известны условия при которых я могу просить защиты для вас у Его Величества. Но может быть опасность не так уж велика? Время покажет. И все же госпожа де Монсуро могла бы не опасаться преследований герцога. Господи, сударь. Может быть, сменить дом, квартал, улицу? Или вернуться в Анжу. Все это ни к чему, сударыня. Герцог Анжуйский, опытная ищейка. И что бы вы ни делали, куда бы вы ни бежали, отныне он будет преследовать вас, пока не настигнет. Сударь, напишите моему батюшки. Батюшка тотчас прибудет в Париж, бросится к ногам короля. Король пожалеет нас. Это будет зависеть от расположения духа, в котором к тому моменту окажется король. Да к тому же сейчас герцог Анджуйский в прекрасных отношениях с королем. Так что рассчитывать на помощь его величеству вам не придется. Вы должны будете покориться злой судьбе. Неужели нельзя ничего предпринять? меня упрекнуть в чем нибудь Нет, нет, напротив. Разве я не был предан вам как друг и почтителен как брат? Вы вели себя благородно во всех отношениях. Разве я когда-нибудь напомнил вам о том, что вы мне обещали? Нет. И однако же теперь... Когда обстоятельства вынуждают вас сделать выбор между почетным положением супруги и оскорбительным положением куртизанки, вы предпочитаете стать любовницей герцога Анжуйского, а не графиней Дамон-Суро? Я этого не сказала. Тогда решайте же, сударыня. решила. Стать графиней де Монсуро? Лишь бы не стать любовницей герцоган Жуйского. Какой лесный выбор для меня. Впрочем, это не важно. Я благодарю вас, сударыня. И он принес нам новые страхи. Я была готова на все. Я даже обзавелась кинжалом, лишь бы не попасть живой в руки герцога Анжуйского. До одиннадцати вечера все было спокойно. Но в одиннадцать на улице сент антуан появились четыре человека и спрятались за угол возле Турнельского дворца. Через четверть часа мы увидели, как на улице появились еще два человека. Они остановились под нашими окнами. Потом мы услышали, как со скрежетом повернулся ключ в замке входной двери. И я поняла, что это принц. И вдруг те четверо выскочили из-за угла и с криками смерть ему кинулись на принца. Но стоило ему открыть лицо, как они тотчас дружно отступили. К нашему удивлению, это нападение заставило принца удалиться. А потом мы увидели, как на улице появился всадник. Ну а все, что касается всадника, вы знаете лучше меня, ибо этим всадником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 No.